Всем привет, это канал Заработок в интернете с нуля, ребятушки. Поехали. Ответы на вопросы, как всегда, где больше всего лайков, и вопросы интересные буду отвечать, потому что некоторые вопросы повторяются из выпуска в выпуск, но самое грустное, что на него отвечаешь, такой то вопрос, а снова спрашивают, спрашивают, спрашивают. Ну, не знаю. Вообще, говорят, есть три типа людей, которые видят, которые видят, когда им покажешь пальцем, и которые не видят. И вот, мне кажется, люди, которые не видят, они по пять раз одно и то же и спрашивают. Так, а спонсорство говорит, брать, нет смысла, а почему тогда ты взял спонсорство у демастера? Ну, оно, кстати, не окупилось нифига. я взял, пуш, что экспериментировал. Чтобы понять, что чуть не работает, нужно сначала взять. Мне не понравилось. Ну, по выхлопу не понравилось. Там очень аудитория такая деревянненькая. Есть несколько человек, которые умеют играть на гитаре. Я планирую с ними скооперироваться и замутить канал. Основная идея – парни играют популярные песни. С основными моментами оптимизации канала я разобрался. Слава богу, хорошо, если так. Можешь подкинуть парочку идей по такому проекту. Лучше девушек взять. Лучше взять девушек, и в принципе здесь несложно оптимизироваться, там конкуренция небольшая. Я думаю, что это очень хорошая тематика, и она несложная. Так что, хорошая идея. Нужно ли удалять спам в комментариях под видео? Да, я думаю, что стоит удалять спам привет пандос психологический вопрос как лучше всего относиться к своим зрителям лучше всего уважительно то есть занимать доминирующее положение либо пытаться создавать теплую дружественную атмосферу вкратце расскажи плюсы и минусы но смотри когда создаешь теплую атмосферу всем отвечаешь вконтакте тебе начинают вконтакте писать все больше и на ютюбе же самое к сожалению я вот немножко обжегся с этой теплой атмосферой потому что люди начинают к тебе относиться как к человеку которым что-то должен то есть у людей мотивация какая я посмотрел твой ролик Пусть, он был, пусть я смотрел его с блоком, конечно, и на рекламу я не нажимаю, и вообще я посмотрел ролик не до конца, и даже лайк тебе собака не поставлю, но ты теперь ВКонтакте должен мне всю жизнь отвечать. У многих людей, э, ну как сказать, не то что неправильное, плохо с воспитанием. И они думают, что они могут незнакомого человека долбить, просто потому что он им чем-то обязан, а человеком ничем не обязан. Вот. Начинаются фамильярности, начинается ауканье в личку ВКонтакте, я считаю, что это неприемлемо. Мне знакомые люди вот, из оффлайна не позволяют писать себе «Панда, привет», «Ау, что ты не отвечаешь, что ты молчишь». Школьники себе позволяют это писать мне в личку. Поэтому нужно с аудиторией себя правильно ставить, правильно, правильно позиционировать. Это сложно, это приходит с опытом. В целом, конечно, лучше ну, к аудитории относиться по-доброму, а аудитория – это, это здорово, когда тебя люди спорят ставят те лайки. Поставьте, кстати, лайки, ребят, по-братски. Чего я сижу целыми днями эти ролики пилю? Чего вы думаете, я зарабатываю на них полдоллара максимум с ролика? Так что, ребят, давайте, я к вам по-доброму на ваши вопросы отвечаю, и вы мне тоже лайк поставьте. Так, привет, панда, можешь оценить мой канал? Тра-та-та-та, мне лень оценивать канал, но обычно. Смотри, 300 раз говорил, ну, Бастик, подпишись ни о чем, мне это не уперлось. В центре, в центре должно быть написано, о чем канал, чтобы человеку было понятно. О канале, описание, говно, видео, превьюшки, говно, Название ролика полное говно, описание говно. Ну что оценивать? Вот, понимаешь, ну, таких оценок, таких каналов. Юлечка спрашивает, радость моя. Есть ли разница э, в заработке каналов с разной тематикой, но одинокими просмотрами? Есть, и при этом она реально огромная может быть. Э, канал какой-нибудь э, психология для женской аудитории, я видел примеры, может с 500 тысяч просмотров зарабатывать 1000 долларов. Я, кстати, сейчас спалил тему, ну ладно. А игровой канал столько зарабатывать не будет, конечно. Занимаюсь каналом 3 недели. Можешь посоветовать по поводу оформления и развития канала. А, рекомендую очень внимательно отнестись к правильной оптимизации канала. Я об этом часто говорю. А, 95% того, тех, кто сейчас смотрит это видео, не умеют оптимизировать свой канал. Вот. Привет, панда, набрал 1000 подписчиков за 2 месяца, это нормально. А, так, контент странный. А, знаешь, наверное, у тебя эти бурундуки вот эти под эту... Да, многие делают. Очень не рекомендую. Банят только в путь. Нарушение авторских прав по полной программе. По полной программе. Просто по полной. Вот. Даже если иска не будет, судебного, потому что никто не будет с этим каналом возиться, конечно. Нарушение авторских прав по полной. Если ты думаешь, что, кстати, вот за эти, YouTube тоже не любит вот эти вот такие окна, но это хрен с ним. Нарушение авторских прав по полной. Картинки это тоже нарушение авторских прав, кстати. Не рекомендую. Сможешь ли ты подняться на свои тематики? А что у тебя за тематика? Да, я думаю, что тематика Майнкрафта очень хорошая. В ней недорогая реклама, но результаты у тебя довольно плохие. Плохие превьюшки. Опять же, непонятная шапка. Абсолютно ни о чем описание. Очень много ошибок с оптимизацией канала. Я просто обратил внимание, что прям вот я сейчас, конечно, да, буду со всеми. Очень серьезно в этом плане. Ну да, как я уже говорил, ребят, вот с оптимизацией беда. То есть, поймите меня правильно, да? Вы делаете видео, вы стараетесь, делаете монтаж, нарезку, снимаете, да? Стараетесь что-то прикольное сделать, но вы не оптимизируете видео. И у вас получается вот 603 просмотра с 9 января. Ни о чем, ни о чем. Так, привет, панда! Есть канал, снимаю год летсплей. Ну, не стоит снимать летсплей. За год добился ли ты нормы за год? Нет, за год можно сделать 100 тысяч подписчиков. Если вы за год не сделали, ну там, хотя бы подписчиков тысяч двадцать, можете у меня ничего не спрашивать, вы ничего не добились на YouTube. 20 тысяч подписчиков за год можно сделать в, очень... в большом числе. Ну ну то ну, что, ни... ничего ты не добился за год. Ты просто потыкался и все. Ну хрень. Так. Нашел канал про машины и он накручивает подписчиков. На данный момент у него 90 тысяч подписчиков. Цена на рекламу ролика 20. Как так? А, знаешь в чем дело? Делают так, видел я такую систему, делается для того, чтобы обмануть рекламодателей и хайпануть. В короткой перспективе эта схема может работать. Ну то есть за 100 тысяч рублей делаешь 100 тысяч накрученных подписчиков, накручиваешь просмотры. Не знаю, мы так не работаем, но тема это может работать, да. Есть биржи, оставлю ссылку в описании, есть биржи, где можно накрутить подписчиков очень дешево. Так, на, наших, на многих наших видео Creative Commons Attribution, повторное использование. Да, на данный момент можно делать перезаливать, заливать наши ролики, но я думаю, что мы с этим, наверное, даже когда-нибудь, может быть, и начнем бороться, потому что очень много перезаливает наших роликов. Не, не уверен, что нам это нравится. Так, если YouTube, значит, на данный момент, если видео имеет лицензию Creative Commons Attribution, а от YouTube тебе прилетает, что нельзя использовать из-за жалобы на нарушения авторских прав, это полная фигня. Ты можешь писать ответку, автор на данный момент не против. Была такая ерунда у нас на серых каналах, если Creative Commons Attribution смело пиши ответку, это баги Ютуба внутренние. Так, спасибо большое, это меня замотивировал, набрал 500 подписчиков. Можно ли скрутиться на взаиме ПРС с каналами той же тематики? Можно, хорошая идея. Привет, Мэтт! Ты часто в своих видосах в говоришь, что аудитории нужно шоу или полезную информацию? Да, так и есть. Есть такой канал Suspense, за год набрал миллион, да, на канале нет шоу. И полезной информации тоже нет. Это бред. Насколько я понимаю, у Саспанса как раз-таки и шоу. Я могу ошибаться, там, по-моему, контент, наоборот, такой веселый. И он, грубо говоря, интересный. Так, подписчики просмотров мало. Спасибо, ребят, всем, кто пишет тайм-коды. Норм сняли, без меня бы не справился. Свинья Бэтмен. Да, ребят, можете подписаться на свинью Бэтмена. Прикольно. Классно, кстати. Ну, интересно сделал. Знаю, что к перезаливу ты относишься плохо Про вырезки свеча ты ничего не говорил Так вот, задам вопрос Удивив парня, который тоже заливает вырезки Решил тоже попробовать Сейчас заливаю в основном видео с Кариной. Сейчас на пике популярности Стоит ли продолжать? Ну, сегодня есть, завтра нет В этом беда перезаливов. Первое видео набрало 70 тысяч просмотров за 3-4 дня Да, это прикольно Давай посмотрим канал да, прикольно, смотри. Прикольно. Ну, пока что заходит. Хорошо, если будет заходить. Отлично. Если будет дальше заходить, отлично. Здорово. Если будет заходить, то здорово. Только ты опять же ленишься. Можно таких роликов делать, знаешь, 5 в сутки можно делать. Но, кстати, рекомендуемое количество контента не забывайте. На канале это 2-3 ролика в сутки. Лучше 2 не рискуйте. Больше двух роликов не заливайте. Вот, ну все, ответил на основные вопросы, надеюсь, был вам полезен, был вам интересен, задавайте вопросы по поприкольней, и начните, черт подери, оптимизировать видео, что вы тупите, ребят, что вы тупите, ну легко же, теги, описание, пингуем, шерим, и все, и в бой, ребят, вы что, вы что, теги не умеете ставить, смешно?